Здравствуйте! В эфире Инсталайф с Институтом экологии и природопользования Казанского федерального университета. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На ваши вопросы ответит Селивановская Светлана Юрьевна, директор Института экологии и природопользования, профессор, доктор биологических наук. Для начала давайте мы посмотрим видео. И по сей день Институт экологии и природопользования, высший из кафедры охраны природы, идет в ногу со временем. Экология, как любая молодая наука, стремительно развивается, а вместе с ней появляются новые технологии, методы работы, а главное – лица. Новые лица науки. Наш институт – это действительно маленькая семья, хотя уже за 50 лет, мне кажется, это уже большая дружная семья. И это здорово. Мы развиваемся, развиваем свои личные качества, также а, развиваем нынешних первокурсников. На самом деле институт очень много дал и больше положительных эмоций, и поэтому, наверное, и поступила в магистратуру, потому что не хочется прощаться и уходить отсюда. Поэтому, я думаю, нас именно а, отличает сплоченность. То есть... Но по сравнению с большими институтами, мы всегда действуем сообща. Подход преподавателя к своему делу, ну, все-таки не оставляет равнодушным. Отношения с ними, я считаю, хорошими, потому что все преподаватели проявляют терпение, все всегда выслушивают, и если нужна какая-то помощь, то никогда не отказывают. Эколог — это состояние души. Ну, эколог — это ученый. Я думаю, каждый из нас немножко супергероев. Вообще спектр профессий огромный, от водолаза до градостроителя. Полевая практика запомнится и запомнилась на всю жизнь, потому что это эмоции они непередаваемые. Вот эта атмосфера, которая там происходила и которая царила, она незабываемая. Светлана Юрьевна, давайте для начала вы расскажете немного нам о самом институте. Спасибо большое за то, что у меня есть возможность пообщаться с нашими будущими коллегами, с нашими абитуриентами. Действительно, наш институт занимается проблемами окружающей среды. Наш институт достаточно многоплановый. Вот студенты сейчас говорили об экологии. Это одна из, одно из самых наших массовых направлений, которое в... В прошлом году отметила 50-летие, первое в Российской Федерации, первое в СССР даже, кафедра охраны природы, из которых вырос и отмечал 30-летие первый в стране экологический факультет. И действительно, это очень важная а, специальность сейчас, потому что оглянитесь вокруг, да, вы видите, что происходит с окружающей средой. Я хожу на работу и вижу, что в университетском дворе проклюнулись и уже достаточно большие выросли тюльпаны. А обычно ведь мы эти тюльпаны собираем где-то на майские праздники. Что происходит с природой? Почему это происходит? Что происходит с климатом? Как себя поведут растения? Не проснутся ли раньше из спячки животные? А вот На эти вопросы как раз отвечают специалисты, которых готовим мы в нашем институте «Экология и природа пользования». Уже само название нашего института говорит о том, что а, мы даем и теоретические знания о взаимоотношениях организмов в окружающей среде и между собой, и мы даем огромное количество прикладных знаний, а, каким образом устроена окружающая среда, как на нее воздействует человек. Как изменяется окружающая среда под воздействием человека и как минимизировать негативные воздействия? Это очень важные проблемы, которые сейчас являются крайне важными. У нас в институте студенты учатся на четырех направлениях. Первое, самое большое направление это экология и природопользование. У нас открыта бакалаврская программа. У нас открыты магистрские программы, и мы готовим аспирантов, то есть это высший уровень образования по экологии и природопользованию. Следующее направление – это почвоведение. И также у нас есть бакалаврские программы, мы готовим аспирантов по почвоведению, мы готовим специалистов, которые не просто знают, что такое почва, как влияет на нее человек, как она поддерживает существование всей жизни на Земле, но и а, а, специалистов, которые готовы решать современные проблемы — загрязнения, минеральных удобрений. В последнее время а, кафедра специализируется на подготовке специалистов в области а, компьютерных технологий в почвоведении а именно готовить специалистов по точному земледелию, где нужно знать не только, как устроена почва, но и нужно знать различные компьютерные программы, нужно знать геоинформационные системы и связать качество почвы и обрабатывающие комбайны через современные научные подходы. Еще одним направлением является гидрометеорология. Uh, уже по названию понятно, что мы готовим метеорологов, мы готовим климатологов, которые как раз могут нам объяснить, почему же это у нас в феврале, вместо в юге буранов и морозов и снега uh, была плюсовая температура, и мы переходим практически на европейскую зиму. Uh, и uh, последнее, но не худшее, uh, как говорится, last but not the least – Направление – это землеустройство и кадастры, где мы готовим специалистов, которые готовы а, дать заключение о том, а, какова, должно, какой тип землепользования должен быть на этой территории. Мы готовим кадастровых инженеров, которые нужны все больше и больше, потому что оформляются в собственность земельные участки. Все наши специалисты по всем направлениям находят себе работу по специальности. Мы не готовим специалистов, которые просто пришли в университет за высшим образованием. То есть, очевидно, мы как классический университет готовим высокоэрудированных э, э, людей. Мы готовим людей э, с хорошим кругозором. Самое главное, мы готовим таких специалистов, которые, если что-то не знают, они все, всегда знают, где это можно найти. В какой системе, в какой книге, куда забраться в интернете и так далее. И более того, практически, как я уже сказала, ну, процентов 70-80 наших выпускников находят себе работу по специальности. И это очень приятно, когда наши выпускники потом заказывают нам какие-то научные разработки, а мы горды тем, что этот человек создал свою фирму, или, а этот выпускник работает генеральным директором а, большой компании, занимающейся, например, проблемой отходов, или а, этот выпускник работает в огромном агрохолдинге на руководящей должности. То есть мы гордимся своими выпускниками, их у нас много, и мы надеемся, что когда вы придете учиться к нам через четыре года бакалавриата или еще плюс два года магистратуры, вы не пожалеете, что вы связали свою жизнь с институтом, который занимается проблемами окружающей среды. Спасибо. Я думаю, что технические вопросы, такие как, какие экзамены вы должны будете сдавать, как подать документы, если они возникнут, я отвечу, но вся информация есть на сайте нашего университета, но главное, что вся эта информация по нашему институту размещена на сайте института нашего. То есть вы заходите на главную страничку а, Казанского федерального университета, а, заходите в подразделение «Структура», находите «Институт экологии, природы, пользования» и прямо на самой первой страничке а, сразу бросается в глаза раздел «Прием 2020». Там по нашему институту вы найдете и программы, и ролики про наш институт. То есть получите огромное количество ответов на огромное количество вопросов. Единственное, на чем я хотела бы остановиться, то, что в этом году мы продолжаем принимать экзамены ЕГЭ по экологии с предметом география. На будущий год, я надеюсь, то есть 99,9% мы будем принимать в качестве ЕГЭ помимо математики и русского биологию. Мы специально не стали менять вступительный экзамен в этом году, потому что многие ребятишки определяются с ЕГЭ значительно раньше, чем год окончания, и готовились, и знали, что хотят поступать сюда, и надо поступать с географией. Поэтому заранее предупреждаем те, кто учится в 8, 9, 10 классе, на будущий год, то есть в 2021 году, мы будем на экологию принимать с биологии. Спасибо. Да, и вот уже у нас пошли первые самые вопросы. Для начала спрашивают, есть ли бюджетные места на магистратуре? А, да, бюджет, у нас много бюджетных мест в магистратуре. А, у нас вот в этом году 10 бюджетных мест в магистратуре «Гидрометеорология». У нас 40 бюджетных мест, поверьте, это очень много, э экология и природа пользования. Две программы мы там реализуем, на обе на, в сумме на две программы 40 бюджетных мест. И 8 бюджетных мест у нас на землеустройство и кадастры. Через год у нас будут еще бюджетные места, я надеюсь, в, маг по, в магистратуре по почвоведению. Мы будем открывать эту магистратуру. Но и, судя по тенденции, мы сможем увеличить количество бюджетных мест и на остальные направления, потому что у нас хороший конкурс, и, к сожалению, да, бюджетных мест на всех не хватает. Давайте все-таки проговорим для ребят, когда начинается прием документов. Значит, насколько я знаю, прием документов... Я вам не скажу точно дату, пожалуйста, загляните на наш сайт, чтобы я не ошиблась. Но, как правило, прием документов начинается дня за два до того, как начинается выдача дипломов в школах. Потому что, как правило, у нас первый поток — это документы ребятишек, которые закончили школу в предыдущем году, и дня через два, через три начинается вот самый большой поток студентов, выпускников нынешнего года. Но я хотела бы обратить ваше внимание, что не обязательно приезжать для того, чтобы подавать документы. У нас очень хорошо работает система подачи документов онлайн. Посмотрите, там пошагово есть инструкция, что загрузить, какую анкету заполнить. И вы можете приехать сюда уже после того, как э, о, будет понятно, что вы э, находитесь в списке, который потенциально ребята могут быть зачислены, в этот момент вам нужно будет привести свои оригиналы. А до этого вы можете спокойно из Владивостока, из Ханты-Мансийской или еще откуда угодно подать свои документы. Uh -huh. а также спрашивают, можно ли взять академический отпуск по семейным обстоятельствам? Можно. А, академический отпуск, то есть если где-то года-три назад были ограничения, по тому, по каким причинам можно взять академический отпуск, то сейчас, в соответствии с законодательством, мы должны предоставить э, академический отпуск студенту по его заявлению и по семейным обстоятельствам в том числе. Действительно, обстоятельства меняют. Может, не дай бог, заболеть кто-то из родителей, нужно за ними ухаживать э, или еще какие-то проблемы. Да, конечно, да. Следующий вопрос. Сколько дополнительных баллов начисляют при наличии красного аттестата? А, и опять-таки, по-моему, точно, точно дают дополнительные баллы за медаль. По-моему, 3 или 5 баллов. Но эта вся информация еще раз отправляю к сайту, чтобы вы посмотрели совершенно точно. Баллы добавляются, да. <реклама> А Сколько бюджетных мест предусмотрено на направлении экологии и природопользования? Какой минимальный балл для поступления на бюджет? А, значит, количество бюджетных мест в этом году 55. Вы имеете в виду бакалавриат, да? Да. 55. А проходной балл не могу сказать, какой будет в этом году, потому что каждый год проходной балл разный. Вот, чтобы вам было понятнее, я сейчас прямо коротко расскажу, как формируется этот проходной балл. Вы подаете документы, и в соответствии с этими документами всех ребятишек, которые документы выстраивают в, в ряд от большего балла к низшему. Дальше смотрят, у кого есть, к моменту зачисления, у кого есть оригиналы, при наличии оригиналов мы зачисляем 55 студентов, и вот та черта, да, которая будет последний, 55-й человек, который мы зачислили, вот его балл и будет минимальным баллом. А, все зависит от того, с какими баллами приходят ребятишки. Иногда приходят баллы, бывают выше, иногда ниже. Ну вот ситуация такая. Также абитуриентов очень сильно интересует... Можно ли поступить на контракт и в течение учебы перевестись на бюджет? Можно, такая возможность тоже предусмотрена. Есть, и мы переводим достаточно много, потому что одним из условий является то, чтобы, что на бюджете должны быть свободные бюджетные места. То есть вот у нас на первом курсе 55 экологов а, поступило. Кстати, на землеустройство, и кадастра почвоведения и гидрометеорологии у нас по 20 бюджетных мест. Вот 55 ребятишек поступило, а заканчивает первый курс 50 человек. Ну, бывает так, не понравилось или ну, не справляется он с программой, люди отчисляются или куда-то переводятся, и вот на эти пять бюджетных мест могут перевестись контрактные студенты. Для них тоже есть некоторые ограничения, которые прописаны у нас в уставе. Во-первых, это должна быть хорошая успеваемость. Uh, плюс ко всему есть условия, которые ну, лучше бы вам с этим не встречаться, когда потеря кормильца или там серьезная болезнь и так далее. Такие возможности есть, и мы, конечно, студентов переводим. Хорошо. Следующий вопрос тоже касается академического отпуска и может ли его взять иностранец? Uh, я думаю, что uh, может. То есть почему нет? Uh, единственное, что это, конечно... Может, да, может. Единственное, что это надо уточнять, если это иностранец поступает по государственной линии, когда за него платят государства, то это надо просто проконсультироваться в департаменте внешних связей, какие есть условия и есть ли какие-то ограничения. Также абитуриентам очень интересно узнать, кем работают выпускники направления почвоведения и гидрометеорологии. Ага. Ну, гидрометеорология. Выпускники работают в аэропортах. В аэропортах, да? В частности, очень много у нас в Казани работают, потому что не могут летать самолеты, если у них нет прогноза погоды работают в управлении по гидрометеорологическим службам службы в у нас в Республике татарстан такие службы есть и в Удмурте, и в там Калмыкии и везде они работают синоптиками они работают метеорологами много работают ребят в, в, в определенных организациях, например, те, которые связаны с энергетикой. Да? Надо сказать, что гидрометеорология — это одно из немногих направлений, на которые у нас всегда есть запрос. Причем очень много приглашают, например, нефтяники из Якутии, из Ханты-Мансийска потому что им тоже важно знать, как будет погода, потому что как, как, как будет добываться, как смогут ли они доставить вахтовые бригады и так далее. Что касается почвоведов, то... Да, ну и, конечно, гидрометеорологи работают и в различных научно-исследовательских институтах и в Казани, и в Москве, и в других городах. Что касается почвоведов, то они работают во-первых у нас есть много наших выпускников работает у нас есть академические институты в республике татарстан которые связаны с сельским хозяйством и там наших студентов прям вот отхватывают с руками прям караулит выпускников потому что хотела сказать в отличие от но это не хороший прием сравнивать. Потому что наши студенты, они не только знают агрохимические анализы, то, как почва устроена, они прекрасно знают компьютерные программы, они прекрасно знают геоинформационные системы, а за этим сейчас будущее, то есть почвенные карты, которые раньше рисовали на бумаге, сейчас немыслимы без базы данных и без геоинформационных систем. А, наши выпускники работают в агрохимслужбах, а, наши выпускники работают в Министерстве сельского хозяйства, наши выпускники работают в кадастровых палатах, а, ну и так далее. Uh -huh. а, следующий вопрос. А, с какого курса студенты могут участвовать в международных стажировках и предоставляет ли их институт? А, значит... Мы не лимитируем студентов в участии в различных международных стажировках. Поэтому единственное, что у нас нет таких стажировок, когда ну, как бы это наше обязательство отправить туда студентов. Но существует огромное количество программ, в рамках которых наши студенты на конкурсной основе отбираются. В прошлом году и в этом году, по-моему, тоже наши студенты едут в Японию, в университет Каназавы и едут в заповедники в Японии. Наши студенты работают в университете, выиграв программу. Наши студенты стажируются в Гисане, Причем это могут быть как месячные стажировки, то есть сроком на один месяц, это могут быть стажировки, в течение, а, а, а, обучение даже в течение семестра. Конечно, для того, чтобы поехать а, учиться за границу или стажироваться, вам нужно обязательно хорошее знание языка. Потому что совершенно очевидно, что никто, вы никогда не выиграете конкурс, если вы не знаете английский, немецкий или какой-либо международный язык. Но вот, например, если поехать в Гиссон, а, это наш партнерский университет, если вы хотите поехать учиться в течение семестра, а у нас есть опыт, когда у нас много, ну, человек 8 у нас училось, вот только где-то за последние 5-6 лет, вам нужно знать хорошо немецкий язык. То есть из Германии приезжает комиссия, которая слушает всех ребят и отбирает самых лучших. Если вы у вас только английский язык, то вы можете претендовать, например, в Германию на стажировку в течение месяца. У нас есть хороший опыт стажировки в, в университете Хельсинки. У нас есть хороший опыт стажировки в Польше, ребят, по разным, причем по разным направлениям. То есть это не только экологи, это и гидрометеорологи, и почвоведы. Вот. Также абитуриентов интересует, есть ли возможность получать повышенную стипендию при условии учебы на отлично. Так, это очень хороший вопрос. Я сейчас прям вас буду завлекать этим. Да, конечно, у нас есть обычная стипендия, есть обычная стипендия повышенная, академическая. Но о них, наверное, особо не стоит говорить, потому что они... Цифру не помню, ну даже и говорить не буду, она не очень большая. Но начиная с третьего курса бакалавриата и со второго курса магистратуры, ребята имеют право получать на конкурсной основе, это тоже надо выиграть, повышенную стипендию за четыре категории достижений. Первая — это отличная учеба, вторая — это активная научная деятельность, третья это, и четвертая — как-то они подразделяются, но это а, общественная деятельность, это спорт, а, студенческая активность и так далее. А, порядок этой стипендии вы тоже можете, уровень этой стипендии вы пос посмотрите точно на а, сайте, но, если я не ошибаюсь, а, такая стипендия для студентов третьего курса порядка 8-9 тысяч в месяц, для четвертого курса порядка 11 тысяч в месяц. Это очень хорошая стипендия. Кроме того, наши студенты имеют возможность принимать участие именно как студенты университета в конкурсах на Потанинскую стипендию. Они имеют возможность участвовать в конкурсе фонда, форда, фонда Вернадского, полугодовая стипендия. Ну и различные фонды периодически открывают вот эти вот стипендиальные программы, и если у тебя есть достижения в науке, если ты хорошо учишься, возможности сейчас ну, как бы, получить дополнительную стипендию, а не подрабатывать там, в Макдональдсе где-то это есть. И это время, конечно, ребята тратят на свое образование, на научную деятельность, тем самым больше развивая себя и еще больше получая бонусов. Ребята в видео в начале упомянули практику и в связи с чем такой вопрос. С какого курса начинается практика и чем на ней занимаются студенты? А, это тоже очень хороший вопрос. Вы посмотрите, зайдите к нам на сайт, посмотрите, там у нас выложены различные ролики и про практику студенческую тоже есть. Значит, у нас есть несколько видов практик. После первого и второго практик, курса это полевые практики учебные, когда ребята по, в общей сложности по полтора или два месяца проводят на различных базах практики. Это займище, по большей части, и раифа. Они на этих практиках знакомятся с объектами окружающей среды, с растительностью, с животным миром, с водным миром и так далее. И поверьте, ну, я, когда я училась, тогда еще экологического факультета не было, я сама заканчивала биофак, у нас аналогичная практика, наверное, ничего более запоминающегося и яркого в студенческой жизни, ну разве что еще студенческая весна, да? нет, потому что ребята очень сильно начинают дружить на этой практике, да, то есть, когда они сами себе готовят еду, дежурство, когда они вместе песни поют у костра, когда они вместе с утра еле-еле просыпаясь идут слушать птичек в 5 утра, а вечером они пели песни до 12 ночи, если не до часа. Это великолепные совершенно воспоминания. То есть, это учебная практика. А вот после третьего курса студенты проходят производственную практику. Тогда, когда они уже понимая, чем они будут заниматься в будущем, в чем они хотят специализироваться, они либо по рекомендации руководителя, либо, они имеют возможность выбора сами, идут на практику в какую-то организацию или на предприятие, где знакомятся с деятельностью специалиста по их профилю. То есть вот такие виды практики. Есть у нас еще преддипломная практика, которую студенты, если у них дипломная работа посвящена какой-то практической деятельности, они также проходят на предприятии, либо в лабораториях, или в каких-то организациях. Много наших студентов проходят практику в министерствах, и в экологии, и в сельского хозяйства, ну и в других организациях. Причем я хочу сказать, что это очень хорошая практика, потому что... Если вы показали себя с хорошей стороны руководителю, вы имеете шанс, что вас потом пригласят туда на работу. С удовольствием у нас ездят на практику. Вот у нас это первый год. Почему об этом говорю? В прошлом году мы отмечали юбилей. У нас был заместитель начальника департамента по охране природы, Газпрома — это наш выпускник. Мы вот в этом же зале проводили беседу с выпускниками, то есть они рассказывали, как же они докатились до жизни такой, да? то есть как они смогли добраться. У нас был представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, у нас был руководитель здесь крупной экологической фирмы. И вот они рассказывали ребятам, что нужно сделать, и, ну, как можно быть успешным в этой области? И результатом вот этой беседы стало то, что одна из наших студенток едет сейчас в «Газпром» на практику, и я думаю, что она должна приглянуться руководителям. Следующий вопрос. если в вашем институте заочное отделение? Нет, у нас заочного отделения нет. Оно у нас было раньше, лет 15, наверное, назад. Мы его сознательно закрыли, потому что все-таки нельзя людей, которые приезжают два раза в год на там, три недели, обучить. Ну, как бы они могут послушать лекцию, но этого времени недостаточно для того, чтобы там, поставить ручки, научить анализам. Не успевают они походить по заповедникам да, для того, чтобы научить их, например, заповедному делу и так далее. Поэтому заочного у нас, к сожалению, нет. Следующий вопрос. Можно ли совмещать учебу с участием в экологических организациях и сотрудничать ли с ними институт? Да. Можно, нужно, и это очень приветствуется. Потому что вне зависимости от того, на каком направлении вы учитесь, наши ребята участвуют в республиканских общественных движениях, такие как «Будет чисто», «Чистая страна», они организовывают экологические уроки для школьников, они, конечно же, выходят на все акции, которые организует у нас Министерство экологии и природных ресурсов. Это ну как бы и очистка территории весенняя, которая всегда превращается в веселый праздник, они с удовольствием участвуют в днях посадки леса в различных районах или у нас в Казани растений. Они ездят в подшефный приют для животных, привозя туда корм, ухаживая за животными и так далее. Потому что именно в такой общественной работе формируется мировоззрение человека, который на с окружающей средой. Это можно, нужно, и, и делается это. Угу. А могут ли абитуриенты из стран СНГ поступить на бюджет, и можно ли сдавать вступительные экзамены дистанционно? А могут. А, как сдавать дистанционно, вы должны посмотреть. То есть я вам сейчас пошагово не скажу. Университет уже принимает экзамены дистанционно не первый год. Это хорошо отработанная система. В республиках, ну, мы говорим, ближнего зарубежья, есть пункты специальные в разных городах, в которых можно сдавать, вы об этом тоже узнать можете на сайте или позвонить в приемную комиссию, на бюджет вы можете поступить по программе, которая называется, по-моему, соотечественники. В том случае, если кто-то из ваших родителей, папа или мама, Жили в республике при бывшем Советском Союзе, это дает право вам поступать к нам на бюджет. А поскольку времени с распада Советского Союза прошло не так уж много, у многих из вас есть шанс. Вы уже упоминали, что можно подать документы дистанционно. И здесь вопрос: можно ли иностранным студентам заключить дистанционный договор об оплате и прислать оригиналы документов почтой? А вот на этот вопрос я вам не отвечу. Вам нужно связаться или по электронной почте, или по телефону с нашей приемной комиссией, либо с департаментом внешних связей. Все координаты есть на сайте. Это сложный, тонкий вопрос. Я просто боюсь, что я вам сейчас что-то скажу и нечаянно вас обману. Угу. Проводите ли вы какие-то конкурсы или олимпиады для школьников старших классов? Да, конечно. Спасибо большое за вопрос, за эту возможность сделать рекламу. Ну, на самом деле мы проводим олимпиады так же, как весь университет. У нас есть предмет. К нам поступают ребята, которые, да, которые участвуют и побеждают в предметных олимпиадах по экологии, по биологии, по географии которые проводят наш университет, и, кстати, за победу в такой э, олимпиаде университетской э, к баллам ЕГЭ также прибавляется какое-то количество баллов, по-моему, э, 3 по -моему, балла, но это тоже надо уточнять. Кроме этого, мы проводим... Да, и все эти олимпиады имеют сначала заочный тур, да, когда вы можете попробовать свои возможности, а дальше мы приглашаем уже на очный тур. Плюс ко всему существует олимпиада, которая называется «Я магистрант», в которой могут принять участие выпускники, ну или четвертого курса бакалавриата. И победа в этой олимпиаде также дает бонусы при поступлении в магистратуру. Кроме этого, для ребятишек нашей республики Татарстан мы проводим олимпиаду Лобачевского, это олимпиада под эгидой Министерства образования Республики Татарстан, где есть также секции по экологии, общей экологии, прикладной экологии. Пожалуйста, участвуйте. Мы будем с вами знакомиться. Мы приглашаем участников и посмотреть в лаборатории наши, то есть, чтобы ребята и родители знали, чем будут заниматься. У нас есть такой опыт, когда учителя приводят, прямо даже целые классы с родителями, приходите и участвуйте. А, и следующий вопрос. Есть ли курсы для подготовки к Олимпиадам? А, сейчас я так отвечу. Курсов на, для подготовки к Олимпиадам у нас а, в, в институте нет, и, наверное, про, про весь университет сказать не могу. Но наши преподаватели активно сотрудничают с различными... Центрами дополнительного школьного образования, такими как региональный олимпиадный центр или танкодром. Многие наши преподаватели работают в университетских лицеях, работают в других школах, и вот в рамках этого доп. образования ребята получают ну как бы занятия и подготовку к олимпиадам это и теоретическая часть это и проектная часть более того значит ребята которые в этих центрах занимаются имеют возможность часть проектной работы выполнить у нас в лабораториях университета uh -huh. а следующий вопрос из нашего лайфа при каких условиях можно сдавать вступительные экзамены не поняла вопрос а, то есть ну видимо а, а, это, ну, это... наверное, так. Вот опять-таки, загляните, пожалуйста, на сайт, там висит табличка, где прием, в, котором, в которой написано, какие у вас должны быть минимальные баллы для того, чтобы вы имели возможность подать заявление в университет. То есть это, примерно говорю, там, например, математика... Ошибаюсь в цифрах, просто говорю, там математика 27, русский там 32, э, география там, 35. То есть это э, те баллы, которые являются граничными для тройки. То есть если вы этот порог на ЕГЭ преодолели, вы имеете э, право подать документы. Если у вас какой-то ЕГЭ ниже, у вас, к сожалению, даже не примут документы. Поэтому учите в школе хорошо чтобы не закрывать себе хотя бы возможность поступления. Угу. Наш следующий вопрос. Предоставляется ли общежитие для тех, кто поступил на контрактную форму обучения? Да, у нас э, предоставляется общежитие и для бюджетных, и для контрактных студентов. Более того, все студенты первого курса э, им дают общежитие в деревню Универсиады. Это очень комфортные условия при достаточно низкой стоимости. Пожалуйста, не задавайте мне вопрос, это потому что точную стоимость этого года я не скажу, но это прям какая-то смехотворная цена, что то там порядка 600, ну до 1000 рублей в месяц. Сколько бюджетных мест в магистратуре мы уже спрашивали? Сколько в целом, давайте повторим еще раз, бюджетных мест? Вот смотрите, в магистратуре у нас 40 бюджетных мест на экологию природопользование, 10 бюджетных мест на гидрометеорологию и 8 бюджетных мест на землеустройство и кадастры. Это магистратура. В бакалавриате 55 бюджетных мест экологии природопользования. И по 20 бюджетных мест гидрометеорология, почвоведение и землеустройство и кадастры. Угу. А, ну, в принципе, у нас вопросы подошли к концу. Плюс ко всему, пожалуйста, любые вопросы вы можете задавать, набирая телефон нашего доканата 236, пятьдесят шестьдесят Вам ответит заместитель директора по образованию. Екатерина Александровна Костерина. Вы можете написать мне на электронную почту. Она а э, на нашем сайте. Вы заходите на наш сайт, кнопочка ⁇ Директорат ⁇ и увидите Сильвановская Светланы Юрьевны, директор, равно как вы можете написать на электронную почту и замдиректорам, э, в зависимости от того, какой у вас вопрос. Я электронную почту проверяю 20 раз в день. Если не, ну, то есть она у меня всегда открыта, когда я около компьютера. И я вам, конечно, отвечу на все вопросы. Если не смогу, просто вас переадресую к тем коллегам, которые вам компетентно ответить смогут. Uh -huh. Спасибо вам большое, Светлана Юрьевна, за ответы на наши вопросы. Желаем всем абитуриентам удачи при поступлении. Встретимся на следующих инсталайфах. До свидания. Всего хорошего.